Почти 15.00. Постепенно будем начинать. Еще раз всем добрый день. Во-первых, вопросы технические. Да, я уже не первый, не, не первый, не второй день на этой неделе провожу вебинары. периодически возникают вопросы, что идут. Ну, просто есть индивидуальные особенности компьютеров и гарнитуры. Если у кого-то проблемы со звуком, практика показывает, что лучше использовать наушники. Бывает, что из-за фона вашего, ваших динамиков, звук немножко искажается. А у нас сегодняшняя тема наша в рамках образовательной программы для некоммерческих организаций. Это в рамках проекта фонда «Институт национальных и международных инициатив развития». Руководитель Светлана Ушакова поддержана эта программа канадским фондом. Светлана сегодня не будет, поэтому она мне доверила право открыть это мероприятие и провести его. Значит, попрошу всех как у нас в основном, я так понимаю, опытные участники, на тем не менее вопросы ваши, которые касаются содержания темы сегодняшней, задавать в разделе чата, который так и называется Вопросы, что я видел, если там появился письма, что вот кто-то задал вопрос о существу сегодняшней темы. Если вопрос технический, можно писать в общий чат. Надеюсь, что проблем с техникой на сегодня не будет. А, ну, вы пока подумайте о ваших вопросах. Значит, было бы очень интересно действительно поработать с вопросами, касательно сегодняшней темы. Тема наша сегодняшняя звучит таким образом на вашем экране слайд. Общественные советы, их задачи, функции, практика. Значит, вебинар коротко расскажет о том, что, собственно говоря, такое общественные советы, каковы их функции, задачи, полномочия, как принимаются решения, каким образом они взаимодействуют внутри себя и с государственными органами. Об этом мы сегодня поговорим. Ну, значит, забегая вперед общественные советы, это достаточно новый институт, как мы говорим, общественный. Закон вышел буквально два года назад, 2 ноября 2015 года. Работать они действовать ну, начали с начала 2016 года, когда появились уже утвержденные иски общественных советов. Практика начала формироваться именно с 2016 года. Сразу скажу, что нет единого подхода, какими должны быть эти общественные советы. В каждом отдельно взятом регионе, городе вкладывается все это очень по-своему. -по Закон он достаточно общие такие требования выдвигает общественным советам. И каждый регион, насколько я заметил, может быть достаточно самостоятельным, как этот совет должен работать. И посмотрела буквально при подготовке к этому вебинару еще раз информацию, которая доступна в открытом доступе, то где-то советы действуют очень активно. Вот могу сразу привести пример совета. Восточного Казахстана областной советы городской, я вчера буквально был в Кузкиногорске, мы на эту тему тоже разговаривали. И ну, Кустанайский областной совет тоже достаточно интересная информация попалась о деятельности этого совета. Я сам являюсь членом Павлогаровского областного общественного совета. Вот. Но, ну, честно говоря, мое личное впечатление, что работу этого органа можно строить и более эффективно. То есть потенциал этих институтов, общественных советов, он до конца еще не используется. И вот, возможно, вам эта информация будет полезна, может быть, в своей каждодневной работе вы задействуете этот орган, общественные советы, потому что полномочия действительно достаточно а, интересны. Итак, что же такое общественные советы? Я так предполагаю, что вы уже сталкивались в своей работе с этими органами. Кто-то получил позитивный опыт, кто-то негативный. Но коротко постараемся разобраться, что это такое, откуда вообще пошли корни. Разработчиком этого закона стало наша, скажем так, курирующее Министерство, да, тогда Министерство культуры информации, теперь Министерства по делам религии гражданского общества. То есть такой единый уже унифицированный консультативно-совещательный орган. Как только этот закон вступил в силу, в законе сказано, что все остальные советы, которые были созданы при государственных органах разных, они уже не имеют права называться общественный совет и обладать таким же объемом полномочий, как вот те общественные советы, которые появились э, благодаря реализации этого закона, начиная с э, конца 2015 16 2016 -го года. Ну, есть ключевые слова такие. Это все-таки э, консультативно-совещательный орган. Да? То есть мы в рамках Совета имеем право подвигать какие-то рекомендации, проводить совместные консультации. Ну и кроме того, вот, еще наблюдательного было да? То есть мы как бы, находясь по стороны имеем право такого гражданского общественного надзора, наблюдения за тем, что происходит в государственных органах центральных местных. Вот это все согласно закону об общественных советах от 2 ноября 2015 года. Вот цель, зачем все это было создано. Цель благая, да, цель звучит таким образом. Это выражение мнения гражданского общества по общественно значимым вопросам. Многие задают э, такой вопрос, для чего было создавать еще один когда у нас и так уже есть представительная власть, есть Маслихат, Маслихаты районные, городские, областные, и функция депутатов Маслихата как раз уражать мнение населения на конкретной какой-то административной территориальной единице. Зачем было придумывать еще что-то? Ну, отличие основное от Маслихата заключается в том, что Маслихат – это все-таки ветвь власти. Маслихаты у нас по закону – это ветвь ну, местной власти в данном случае, представительная власть, как мы говорим, выборная власть. То есть они а, имеют законное право участвовать в управлении определенной территорией, районом, городом, областью, в зависимости от уровня. Это их властные полномочия. То есть исполнительная власть, есть власть э, представительного. А вот общественный совет, он а не властный орган, это такой общественный институт. Он не вписан в систему государственной власти. Его функция не просто с населением вести диалог, а именно гражданское общество, чтобы было услышано. Кто такое гражданское общество? Буквально в двух словах. Кто туда входит? Но ну, есть общее понимание того, что гражданское общество – это вся совокупность существующих общественных организаций. Ну, вообще, в мировом понимании не только зарегистрированных, но и на уровне гражданских инициатив, которые не зарегистрированы. Ну, в условиях Республики Казахстан у нас деятельность незарегистрированных общественных объединений запрещена. Поэтому мы будем говорить, что гражданское общество это совокупность тех зарегистрированных НПО или НКО, которые у нас они действуют. Вот, то есть гражданский совет, мы сразу возвращаемся к себе домой, да, кого мы представляем? Район какой-то, город или область, вспоминаем, есть ли у нас общественные советы, они у нас процентов есть. Если вы представляете НПО, то вот как раз вам. Как говорится, и дорога общественного совета, ведь мы, общественное общество, давайте идите с нами диалог. Задачи советов общественных, коротко это три. Представление интересов нашей с вами, как гражданского общества, и учет мнения общественности при обсуждении и принятии решений. То есть не просто учет представления интересов, но и учет нашего мнения. Это очень важно, потому что многие отчеты составленные и нашими национальными МПО, и международными говорят о том, что да, консультации происходят, и что-то говорят, но никто их не слышит. Тут предполагается, что функция общественного совета – это не просто слышать, но и слушать, и, и не учитывать, чтобы оно где-то отражалось на уровне принятых правовых, нормативных правовых Вторая задача общественных советов – развитие взаимодействия как центральных, так и местных, а, и местного самоуправления, с опять-таки гражданским обществом. То есть первое учетнение, второе взаимодействие, и третье вот общественный контроль. Это уже ну, у нас как по Конституции контрольные функции, надзорные функции, они принадлежат государственным органам, но вот с недавних пор появилось такое словосочетание общественный контроль и гражданский контроль. Вот функция общественных советов как раз понимав вот эти двух, еще и третье, это контроль, течение прозрачности, чтобы наши госорганы, исполнительная власть и местное самоуправление наше было более прозрачное, подотчетное и так далее. Вот. Кто еще не читал этот закон, наверное, почитав вот эти нормы, может удивиться, что какие серьезные полномочия ответили Общественным Советом. И это еще не все. Самое интересное будет впереди. На каком уровне создаются Общественные Советы? Их всего два. Значит, первый уровень – это центральный, республиканский, второй – местный. На центральном уровне Общественные Советы могут создаваться при министерствах, при каких-то комитетах, агентствах и так далее, то есть при центральных органах власти. На местном уровне – это уровень Акимата, уровень районного, городского, областного. Вот, и в принципе на сегодняшний день огромное количество этих советов уже создано и работает. Но вместе с тем есть ряд госорганов, при которых общественные советы не образуются. Вот. Здесь такой печь немножко текст закрывает, но тем не менее озвучу. Вот. При верховном. Судей в Конституционном совете, прокуратуре, администрации президента, Нацбанке, Минобороны, Указ в делами президента, канцелярия премьер-министра, управление моторно-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека, еще и на комитете, Центр Интеркон, Высший судебный совет и еще какие-то специальных специальные вот При этих всех органах советы не создают сообществ. При остальных, есть уже любое министерство назовите, кроме Минобороны, там должен быть общественный совет, и он там есть, я вас уверяю, и о нем информацию можно. А как образуется? Значит, ну, это интересный вопрос, если кого-то из присутствующих это интересует, можно задать вопрос, чтобы мы немножко об этом поговорили. Претензии к порядку формирования советов много, я об этом знаю, немножко изнутри знаю, как это происходило. Можно, если хотите, можно поговорить. Но, если коротко, фраза такая, что Советы общественных формирований сопоявлены предусмотренным законом. В этом самом законе порядок формирования указан. Важно запомнить, что количество представителей наших с вами гражданского общества должно не менее двух третей. То есть, если, группа говоря, 30 человек – общественный совет, 20 человек должно быть представителями гражданского общества. Но 30, конечно, нет. Обычно это в пределах 20-17, очень популярное количество. там По большинство советов и более 17. И, соответственно, из них 2 трети – это гражданское общество. Ну, чтобы немножко разбавить нашу наш вебинар. Можно попробовать посмотреть. Так, видно ли вам веб-сайт? Значит, хорошо. Вот перед вами прекрасный информационный ресурс, который я вам рекомендую изучить дополнительно самостоятельно, может кто-то его уже видел. Создан он гражданским альянсом Казахстана при поддержке Центра, Центра поддержки гражданских инициатив и Мин по Минфулам и гражданского общества. Здесь очень много информации, это Краске Мест, да, и Все про общественные советы, которые существуют в Казахстане. Он интерактивный. Вы можете навести на свою область. Не знаю, есть у нас представители, допустим, в Заргинской области. Нажали, увидели. Это из общественного совета Мадосов-Самрад Жубанович, президент АОО, Альза контакт, секретарь Решева, Аля Дегалиевна. Вот И так по всем областям есть информация, а, и но, по Стане, по Уматы, контактные данные всех общественных советов. Потому что до недавнего времени это было сложно буквально в прошлом году, днем с объемом, как говорится, соискали, не могли найти контакты элементарно городских, областных, общественных советов. Значит, вот, если мы кликнем на региональные советы, мы увидим те 16 регионов. Соответственно, здесь также можно увидеть контакты, какую информацию о региональных советах. Те, которые местные. Помните, по уровням у нас совета. Есть республиканские, те, которые на центральном уровне. Вот смотрите, сколько общественных советов создано при наших центральных государственных. Вот интересно, да, совет при Министерстве обороны и а космической промышленности. Совет ремоний, да, и Минздраве, Миннациональной экономики. Вот, сколько министерств создали свои советы. Ну, если кликнуть, допустим, в юстиции, да, ну, здесь мы найдем самую общую информацию. Я еще раз повторяю, что пока пока ресурс этих органов используется не до конца. Вопросов особо не задается, форумы особо не ведутся, поэтому вот этот сайт можно еще, как говорится, раскачивать и пользоваться более полно, чем сейчас. Можно продемонстрировать, посмотреть вот такой ролик небольшой. Mm -hmm. Так, ну, я так понимаю, что звука нет, вот не подсказываю, да, а, печально. А, так, я просто немножко не понял, да, я думал, что вы услышите трансляцию этого ролика. Ну, вот вопрос, для чего нужен этот ресурс? Почему? Ну, прежде всего, для информации. Почему? Потому что, я вам еще раз повторяю, да, год назад буквально, даже в начале 2016 года, полтора года назад, проводились э, проекты, начинались, которые да, начали задействовать да, да, общественные советы. Мы столкнулись с тем, что ни телефонов, ни имен руководителей этих советов, секретарей, чего нет. Если ты захочешь пойти к ним навстречу, не знаешь куда идти, не знаешь куда отнести свои обращения, письма. Теперь на этом сайте мы все это можем найти. Ролик, который я хотел вам продемонстрировать, он, ну, как бы, оно из того, что недавно состоялся, уже состоялся, мы общественных честных советов, такой есть, да, советов, существующих. Там были обозначены цифры определенные. 229 советов у нас создано. 4000 человек охвачено работой, Значит, 1300 отчиталось только местных исполнительных органов перед общественными советами. Более 9000 проектов нормативных правовых актов получили заключение общественных советов. Когда не знаешь о том, что это происходит, как бы живешь своим параллельным курсом и в курсе того, что есть еще какая-то огромная возможность которыми мы не пользуемся, никак не используем эти возможности. Для кого-то, я знаю, что в большинстве регионов общественные советы, ну, не совсем что вы но не очень живые. То есть никакой деятельности определенной там национальной не происходит. Но вот еще раз приведу пример Восточного Казахстана, вчера там был в Скриноборске, они очень они госорганы сказали, мы ни одного, по крайней мере, по бюджету документа для заключения общественного совета не принимаем. Для меня это был такой своеобразный шок, потому что у нас в Вагарии как-то все это проходит гораздо более по-домашнему. Нет заключения, ну и ладно. Вот. А у них они действуют, я вам покажу сейчас еще один документ. Закона короначка? Да. Секундочку. Вот, перед глазами у вас статья 20 закона о правовых актах. Обращаю ваше внимание на то, что это закон, который руководит орган юристики. Значит, данный закон описывает, какие у нас ну, уровни существуют. Актов правовых, нормативно-правовых, от актов, а, какой выше, какой, какой ниже по иерархии расположен. Вот эти 20 очень примечательны. Особенность разработки принятия нормативных правовых актов, касающихся прав, права, свобод и доверенности граждан. И смотрите, что здесь написано. В целях вовлечения некоммерческих организаций, то есть у нас в граждан, в процессе разработки проектов, мотивных правовых актов, которые затрагивают права, свободы и обязанности, образуются общественные советы. Одна из функций общественных советов это рассмотрение проектов МПА. Центральные и местные госорганы направляют проект на правового акта в общественный совет, не может быть менее 10 рабочих дней. То есть 10 рабочих дней у общественного совета есть на то, чтобы рассмотреть проект этого самого нормативно правового акта. Ну, если никаких рекомендаций нету, да, замечаний, то считается, что без замечаний проект согласован. Вот, так что это обязанность, которая заложено в достаточно важном законе для а, власти. Потому что, допустим, да, то тот же Маслиха, принимая какой-то документ, а многие документы вот, на марктивно-правовой подлежат регистрации органов вести. Без этого заключения, вот, когда только закон вышел, э, органы вести у нас бедные заголовки схватились, потому что э, не знали, как же получить заключение, Этих коллег э, в областях со всех районов, со всех э, городов посыпались проекты нормативных актов основы областные советы. Эти областные советы захлёбывались, потому что не было ни времени, ни квалификации, ни юристов рассматривать все эти проекты, утверждать юстиции, сидеть, их 10 дней, будет заключения заключение или нет. Это очень интересный момент, очень важный. Так вот, если вы заинтересованы в какой-то сфере деятельности, у себя на местном уровне, вы следите за этой работой. Как только какой-то орган, органы соцзащиты, органы здравоохранения, органы, а, которые связаны с а, охраной окружающей среды, носят проект на утверждение, вот, на проводку, он должен получить отключение общественного совета. Просто у нас, как еще раз говорили часто общественные советы не успевают дать никаких заключений, 10 дней проходят, считается, что без замечаний повод проекта надежда в Искаменногорске, не очень прозрачно происходит. Ну, а кто сказал, что это прозрачно происходит? Прозрачность, ну, штука очень относительная. Я убедился за годы работы, что никто за нами делит не будет. Если мы хотим получить информацию, в том числе и у деятельности общественного совета, мы должны быть проактивными. Да? то есть мы должны инициативу сами проявлять, иначе никто нас об этом особо уведомлять не будет. Хотя, хотя, общественный совет для того что существует, чтобы поддерживать связь с э, общественными организациями. Но практика показывает, что везде это происходит по-разному, и э, во многих регионах вообще боятся и по и состав советов вот эти две трети им только не наполнены, да, то есть это притянуты, там, этом за за уши и прочие представители очень странных организаций, которые сложно назвать НПО или сложно назвать гражданским обществом. Но тем не менее, если даже вы не вошли в состав совета, у вас есть законодательно закрепленное право туда обращаться и требовать, чтобы совет работал. Вот, а для этого покажем, посмотрим на. Значит, полномочий общественных советов, которых у нас достаточно много на самом деле. Ну, здесь надо будет, наверное, остановиться подробнее на каждом пункте. Обсуждение проектов, бюджетных программ, проектов стратегических планов программ развития территорий, проектов государственных и правительственных программ. Вот там очень серьезная вещь, что такое бюджетная программа. Любая деятельность государственного на местном уровне... Так или иначе, она в рамках какой-то бюджетной программы происходит. весь бюджет, он порезан на программы, подпрограммы, классы, подклассы, функциональные, когда там все это закодировано в виде цифр. Самая популярная вещь, это, допустим, благоустройство. Да, оно касается любого населенного фонда. вот, все эти деньги, которые направлены на озеленение малые формы транспортирование, уборку территории, и прочее, прочее, прочее, это все в рамках бюджетных программ. Все хотят жить хорошо, все хотят, чтобы было чисто, все хотят, чтобы было асфальт, вода и прочее. Но чтобы это было, надо принимать участие в обсуждении именно вот этого бюджетных программ. Допустим, если я привел, пример благоустройства. то все эти мероприятия, они реализуются отделом РКХ, ну, города, как-то, дежулично коммунального транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. Кроме того, страх сейчас существуют на уровне центральных государственных органов, то есть республиканства. У нас на местах их, их нет. Вот программа территории это вообще замечательный документ, пояк так называемый. Он существует <coughs> на уровне области, на уровне городов областного значения, такой очень важный всеобъемлющий документ, в котором есть все. И водоснабжение, и здравоохранение, то есть все, что касается социально экономического развития. Еще раз, если мы хотим жить хорошо, нам придется ознакомиться с программой, вернее, с проектом и этого документа. Причем ключевое слово здесь проект. То есть до того, как они были утверждены. Как только их утвердили, все они уже живут своей жизнью, и что-то менять там будет сложно. До тех пор, пока они не судили, у них можно вносить предложения. Следующий момент, второй пункт обсуждения выполнения всех этих самых документов. То есть здесь мы обсудили на уровне проектов, можем внести предложения, рекомендации, потом их утверждают, и мы можем обсуждать уже, насколько хорошо это исполняется. Идем дальше. Третий пункт – обсуждение отчетов органов, по достижению целевых индикаторов. Ну, тоже интересно, потому что деятельность любого органа, она оценивается по достижению определенных показателей, индикаторов, целевых, как называемых. Вся работа их, она передается через какие-то количественные показатели, если они хотят, на самом деле, уровень деятельности, деятельности. Трудоустроить население, допустим, да, чтобы было меньше для работы. все это выражается через проценты и через количество трудоустроенных, например. Вот мы имеем право через общественные средства слушать, а сколько вы людей трудоустроили, вывели из черты верности и так далее, и так далее. Ну, обсуждать это не только слушать, это задавать вопросы, уточняющие, немножко с элементами критики, да, немножко с элементами пожеланий, если, допустим, кто то мы считаем, нарушено не так сделано. Поэтому, смотря как к этому относиться, кто-то к этим вещам относится, с точки зрения, ну, это да галочные какие -то. Да, мы ну, подумаешь, пригласили, посидел головой, покивал и все. Кто-то, так, да, сейчас я пойду и позадаю вопросы, и кого-то я там заложу. В общем, может быть, что так оно и будет. В полномочия такие по закону есть. Обсуждение отчетов администратора бюджетных программ по реализации. Ну, администраторы бюджетных программ это те самые госорганы, которые отвечают за эти бюджетные программы. то же, те отделы ГТХ, отделы культуры, физкультуры и спорта, внутренние политики и прочее-прочее. Их там порядка может быть 20-27 отделов, которые ведут бюджетные программы. Вот, Пятый момент участия в разработке и обсуждении проектов нормативно-правовых актов. Это то, что я вам только что показывал статья 20 закона о правовых актах. То есть это вполне серьезная вещь. Это не просто там, да, вот посидел, почитал, в голове почитал, что да, хороший закон. Нет, эта работа заключается в заключении. Лишь не зря говорится, правые акты, которые касаются прав, свобод и обязанностей граждан. Ну, элементарный пример. Допустим, правила благоустройства. Они существуют, наверное, на каждой территории. Касаются они наших прав и обязанностей? Думаю, да. Потому что если эти правила обязывают нас как мусор а только в определенное место, а вот бытовой, то это наша обязанность. Если они дают нам право гулять на определенных местах, это наше право, то есть это касается наших прав и интересов и свобод. Поэтому такие документы, если они имеют нормативные права, то они подлежат субсидированию и должны быть заключения общественного совета. Так, вопросы. Вопросы, как обычно, мы задаем все-таки общий чат, да? То есть мы хотим ну, вопросы задавать. в сделал вопросы, ладно, будем читать. У нас в листов не пустили на заседание общественного совета. его вопрос. Им сказали, что заранее нужно записываться на прием. Ну, что могу сказать? Есть такая практика. Есть такая практика. Но вода камень точит. На самом деле, дальше, немножко я вам скажу, покажу норму, что для чего общественный совет создается? Для диалога, для того, чтобы считывалось мнение. Ну, это с точки зрения закона на практике, я прекрасно понимаю, что состав советов, председателей совет, председатель, советы, это люди, которые вышли из системы, может быть, до, до сих пор находятся в системе госслужбы, и принцип прощания не пускает, там, то есть всячески пытаться оградить власть в каких-то неудобных моментах. Согласен, такой есть. Но и, и, и, Единственный вариант, единственный совет, это пробовать, пробовать, настаивать. лучше, конечно, фиксировать свои э, действия. Не просто пришел, постоял и уберить. Я больше знаю, да, что, допустим, если общественный совет расположен где-то в Акимате, попасть в Акимат, пройти через эту рамку металлоискателя, через пост полиции, это практически невозможно, еще не дай бог застрелят. Это факт. Есть барьеры да. определенные. Ну, раз вы предлагаете правила там, запись, да, ну, хорошо, я бы написал письмо на этот счет а, на имя председателя совета, что состоялось вот, такое обсуждение, К сожалению, моя организация туда не попала, прошу вас в будущем уведомлять мою организацию о предстоящих мероприятиях по такому-то телефону или адресу. Если в следующий раз вас не пригласят, ну это вопрос уже к почему не соблюдается закон. С Владимиром Михайловичем кондоминиумом, скорость с общественным советом. И да, и нет. Просто разные немножко вещи. Управление многоквартирными домами, отделками кондоминиума, это ну, вообще-то как бы маленькое государство такое. Там общее собрание собственников. Любое общее собрание, оно похоже, но здесь разница в полномочиях. То есть кондоминиум – это вопрос управления своим имуществом общего общества, домом, многоэтажным, многоквартирным. Общественный совет, он привязан к целой территории, к району, к городу, к области. То есть, а на самом деле, вопросы, связанные с ЖКХ, СКСК, это только часть того, что может делать общественный совет. Через общественный совет можно прекрасно по решать вопросы кандемию, управления кондоминиумом. Так... Да совершенствование законодательство хорошо, каково участие общественного совета по реализации права. Здесь легче было бы говорить предметно, какой именно нормативный акт вас интересует, потому что общественный совет полномочия такие знаете о чем? Все мы так или иначе с вами вовлечены в реализацию каких-то нормативных правовых, ну, как бы законов. Да? Все мы живем по закону, все мы живем так или иначе по гражданскому Кодексу. Поэтому наш, ну, каждый шаг гражданина и негражданина на территории этой страны, он в рамках закона такого. Лучше примерно если у вас есть какие-то вопросы по конкретному на математику, я мог более как бы, интересный предметно ответить. А так реализация, они могут в том числе, конечно, не надзорный фунт, орган, не прокуратура, но если какой-то закон не исполняется, то есть практика правоприменительности по страны, Общественный Совет тоже может вопрос поднять. Общественный Совет может любой вопрос поднять. Да. Вот эти полномочия здесь, так или иначе, они дают такие возможности. Ну, хотя бы вот шестой момент, да. Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по совершению госуправления, организации прозрачности работы. Вот то, о чем вы говорили, о госуправлении, если какой-то нормативный акт не используется, в конце концов, у нас на нашей территории наверняка есть такой комиссар, который допустил нарушение несоблюдения этого самого акта. Можно попросить да, или самому написать письмо обращение в общественный совет и вот в порядке этого полномочия смотрим, мотором пунктом шесты, Этот вопрос можно рассмотреть. Это норма соблюдения суверенной да, Если в этом задействован какой-то госслужащий, то Общественный совет может обратиться в дисциплинарный совет по этике, чтобы этого товарища осмотрели, там, в интернете, в интернете. И сейчас очень все так взаимосвязано. На самом деле, возможностей много. Одновременно сейчас в стране наши существуют новые механизмы. И общественный совет, и совет по этике, и специальный мониторинговые группы по реализации антикоррупционной стратегии все можно брать и пользоваться. Опять же, как мы к этому относимся? Пассивно, все равно ничего не получится. Или активно, Проводить, или что-то Ну, Быстренько закончим этот слайд. Седьмая разработка, внесение государственного предложения по совершенствованию законодательства. это больше касается советов на центральном уровне, потому что любое министерство... По сути, часть нашего правительства, они обладают законодательной инициативой и они могут агрегицировать изменения закона. Так, что еще на интересного? В комиссии могут быть сложны, да, 10 пункт. На самом деле, в каждом нашем местном общественном совете существует комиссия профильного. Где-то их три, где-то пять, где ли больше. А, как правило, эти комиссии занимаются вопросом прав законных интересов. Я, допустим, входит в такую комиссию в нашем областном Это может быть комиссия по экологии, по строительству, по социально-экономической, по социальной политике, по экономике. Но все эти комиссии очень сильно напоминают комиссии, которые существуют в Маскетах, Фактически один ну, в один. где-то просто они имеют больше полномочий, людей меньше, чем в Маскетахах. То одна комиссия будет заниматься несколько слов. А что еще? Вот важный момент, на который хотел бы обратить внимание ваше. Часто задают вопрос, что это консультативно-собещательный форум. Нас слушают, но вязанно ли они что-то делают? Мы высказали свои претензии, а они двух бы Я вас не поверили. Для да, прививки люди расстались. Согласно докону, по итогам полномочий, предусмотренных пунктами 2, 3, 4, 6, 7, 8, общественный совет вносит рекомендации, в которых в течение месяца, а по один, в течение 10 рабочих дней дает материал ответ, подписанный первым руководителем. Людей, смотрите, порядок а, рассмотрения тех документов, которые исходят из общественного совета, немножко другой. Не тот, который предусмотрен законом по о порядке рассмотрения. Печи. Печи. Ведь, а, здесь вот свои сроки есть месяц, а первый пункт, это как раз у нас, если вернемся в бюджетных программ планов, программ, программы территории, где 10 дней. Если мы с чем-то не согласны, вот нам проект попал в руки, нам что-то там не нравится, мы направляем свои замечания. В течение 10 дней мы должны получить ответ, подписанный первым Либо лицом его и так далее. Поэтому здесь немножко сложнее обязаны это делать. Принимать, не принимать другой вопрос, да, но, в принципе, мы к этому вопросу можем вернуться неоднократно. Никто не запрещает, как говорится, держать на контроле этот вопрос. Допустим, мы вам направили предложение, и через 10 дней нам дали отписку. Делали вас своему вас опять приглашают, опять спрашивают. И так, в принципе, можно человека столько э, утомить своей активной деятельностью, в конце концов мы пойдем на встречу. Мы прекрасно понимаем, что наши бус-органы хорошо умеют писать писки, ответы такие, которые могут, в общем, Да, то ну и мы тоже вроде давно работаем в этом сегменте и умеем писать правильные вопросы. Так, важная оговорка. Некоторые задавали вопрос. И у многих даже говорила неклапутаница. Дело в том, что на местах вот, да, на уровне района существует собрание местного сообщества или на уровне села, ула говорят, вот у нас этот совет, который у нас в Ауре, это тот совет, который общественный. Вот на этот счет есть такая норма в законе, которая говорит, что собрание местного сообщества существует функции общественного совета, но относится это к закону о местном управлении и госуправлении. То есть на уровне сел районов, там, конечно, и полномасштабных общественных советов, а не аулов, сел всех округов, не будет. Там одного ну, совета, вот этого достаточно, совет местного, собрания местного сообщества. Оно, по сути, решает все вопросы местного дочери. То есть там эти функции общественного совета выполняют они. Входы проводят, протоколируют эти вопросы, отдают их акиму. Многие из вас эти моменты уже наверняка проходили на свидетельстве. А, же будет на минимуме, это совместное управление, ну, спасибо за информацию. Я в вопросах выполнения э, кондо минимума, как вот уже бедно, валюшь лет 10, наверное. Поэтому немножко эта информация владею. Теперь, значит, коротко рассмотрим структуру, чтобы знать, к кому обращаться. Дело в том, что даже можно на слайд не смотреть, пока немножко так по может, пофантазировать, да, представить, вот общественный совет, кто там есть, и с кем можно вести предметный диалог. И мы знаем, что есть некий руководитель, да, председатель. Вот, многие, значит, пытаются решать вопросы через него. Но я знаю массу примеров, когда председателя поймать очень сложно. В основном мы вводим секретаря общественного совета, который более-менее доступен, которая... Есть место физическое, которое мы будем делать в Альтимарте или Мусликат или еще да, в общественных э, помещениях доступных, при госоргане. Вот можно обращаться туда, но высшим органом общественного совета является заседание. Ну, по сути, это собрание, это общее собрание, когда совет заседает, должен быть город, где трети должен присутствовать. На этом заседании решаются те вопросы, значит, которые уносят повестку которые есть. Любые вопросы в полномочия. То же самое обсуждение программы развития территории, проекта или бюджетных программ, или отчет какого-то администратора. Да? Все вот. это решается заседание. Заседание заканчивается протоколом, который уже имеет и документа, и передается в госорганный, и вот как мы смотрели на предыдущем слайде, должно быть книга по органом решает. Я должен быть, точнее, да, вести безумие. Ну, кроме э, заседания, потому что заседания проводятся, конечно, не так часто, несколько раз в год, между заседаниями существует президиум. собирается президиум. Его состав как и председатель, и совета, и секретарь, руководитель госоргана, э, при котором Создается совет, если, допустим, при министерстве значит министр или вице-министр. Если это уровень областного или районного а, значения, то там может быть и так масляха, либо грамоткима. Либо, либо либо да, то есть такой коллегиальный орган в президиум. А, ну, на центральном уровне могут входить депутаты парламента еще. Что делает в президиум? Координирует работу комиссии. Ну, как я сказал раньше. В каждом совете общественном есть несколько комиссий по экологии, по строительству, по экономике, по социальной политике и так далее. Президент готовит заседание, повестка, обеспечит информационную поддержку. И этот момент важен. Информационная поддержка у нас часто пролицает, информации мало, публикаций мало, социальных сетей практически нету. Это тоже, наверное, от нас зависит. Если провести исследование, я видел на сайте «Эказский мест», Крайданский альянс провел исследование, которое, на мой взгляд, ну, как бы, я ему не особо честно говоря, доверяю. Там указано, что 500 респондентов было опрошено, и чуть ли не 20%, то есть 5-я часть, да 100 человек, знает обществе, где он находится, руководителя знает и так далее. Но не верят, просто не верят. Сейчас я выйду на улицу, своих коллег спрошу в офисе, вы знаете, кто у нас представитель совет вообще? Уверен, что я знаю. Хотя люди вроде бы активные, работают в общественной организации. Надо делать выборку, если человек при презентативном выборке, уверен, что люди не знают. Не знают, что проводятся заседания. Предварительные вот эти вещи. А здесь надо действовать немножко по-другому, не как на СССР. СССР а публикует обязательно там, в то официальной газете, Меленькая-меленькая информация, что кого-то а есть очередное. Общественный совет должен пользоваться современными доступными средствами. Социальные сети, да, мессенджеры, там, WhatsApp, Telegram и так далее. Это гораздо удобнее. Настолько активных людей в наших селах, в городах, которые моментально реагируют на эти проблемы. И мы можем, в принципе, от нас говорить, чтобы общественный совет все это использовал. А чем отличается Общественный Совет от Госоргана? Он более гибкий, да, он более да, быстрее может отреагировать на вопрос. Так, вопросы появились у нас. Как сменяется Общественный Совет и кто их может менять? Ну, я бы не полагал, что такой вопрос будет, но это их постоянно. Ну, вообще здесь ситуация и сложная, и простая. Значит, советы были созданы рабочими группами которые уже, кстати, не существуют. Очень группы да появились только врача. Формирование общественных советов тоже, ну, я там я не мне не Достаточно закрыто. Не все общественные советы. Многие вопросы до сих пор остались. Почему именно этот человек попал в общественный совет? Почему этот не попал и почему я не попал? Это просто задают постоянно. Ну, сейчас уже нет смысла, а состав советов, которые существуют. Нет смысла задавать вопросы к тем людям, которые в них пошли. Значит, у нас есть статья 11 закона, которая называется прекращение полномочий членов общественного совета. Ну, Первый пункт этой статьи говорит о том, что член совета может выйти по собственному желанию истинной формы заявления. Мы, скорее всего, мы этого не добьемся. Ну, это, Кажется, от своих полномочий. А полномочия у них, кстати, 3 года. То есть, если Советы были сформированы в конце 15 или в начале 16 то считается либо конец 18-го, либо начало 19-го, и полномочия закончены. Вот второй момент, второй подпункт, статьи 15 Член общественного Совета может быть досрочно исключен из его состава. Но кем? Читаем дальше. Решение опять же Общественного Совета, а в случае невозможности принимать участие в его работе по состоянию здоровья, либо иным основанием, предусмотренным пунктом 1 и 10. То есть, да, это такая штука интересная, действует Общественный Совет на основании положения, которое только он сам может менять. То есть, никто внешне никакой не сложно, внедриться да, туда и сказать, да, это не может читает вот, Вы, в принципе, можете запасить положение ваших общественных советов, внимательно их включить и посмотреть, каким образом выносится изменения в это положение. Может быть, там есть какие-то дополнительные пункты по исключению из состава. Можно убить на то, что как бы, невозможность принимать участие не только по состоянию здоровья. Но здесь вот ссылка идет на статью есть, она уже вот, очень мне нравится. Говорит о том, что не должно быть удивимости у человека, он не должен быть виновным в совершении коррупционного нарушения преступления, не должен состоять на учете по поводу всех заболеваний алкоголизма, и команды и так а далее. То есть варианты какие? Либо, когда у человека ухудшится состояние здоровья, либо когда его осудят либо когда он заболеет чем-то неприятным, да, то есть только вот по этим основаниям можно его отличить. Но я думаю, что если системно не ходит человек и принимает участие в заседаниях, в наших силах, наверное, в этом совету сказать. Но это, если там оставающий один, нигде не участвует. Ну, пожалуйста, рассмотрите этот вопрос. Мы гражданское общество. Вы с нами должны вести диалог. Мы видим, что вот вы, допустим. Ходите, да, и сюда, и сюда. а вот он не ходит, или она. Давайте рассмотрите, пожалуйста, вопрос об исключении его и состава, кто срочно. Ну, посмотрите, что получится. Скорее всего, конечно, негативная реакция будет, но других возможностей нет. Есть как бы работа такая подрывная немножко, да, это когда надо другие методы использовать через Акима действует ну, если так откровенно, кто формировал совет? Две трети – это гражданское общество, одна треть – это государственный орган. Вот. Ну, и вот так раздевал по душам. за Акима сказать, знаете, вот включили человека в состав Совета, я его уважаю, вот, он хороший, известный товарищ, но он не работает. А есть ребята, которые, в принципе, готовы были не работать. Ну, посмотрите, пожалуйста, подскажите председателю Совета, подскажите. У меня вопрос рассматривает. То есть это уже такой наш восточный менталитет, немножко немножко не правовыми методами, но как бы с точки зрения подключения интересов. Потому что по большому счету совет буквально несколько моментов собьевных оснований, по которым можно исключить кто Сам захотел, ушел, либо по состоянию здоровья, либо вот еще один момент осудили, заболел, еще что-то вот за то, что он не уходит на заседание, ничего не делает, только таких у нас ну, такая ситуация. Так, это вопрос нема. Либо ждать, когда закончится срок полномочий через три года. У сайта слабый контент. Это вопрос не ко мне, а к разработчикам сайта. Так, где находится общественный совет? Ну, вот это как раз вы можете узнать через сайт. На сайте, я так понимаю, есть информация только про областные общественные советы. Про районные и городские вы можете узнать. Где вы можете узнать? Ну, скорее всего, я так предполагаю, что на уровне городов и районов общественные советы, наверное, создавались и москве -хатах. Это вот такая интересная ситуация, что состав общественных советов во многих регионах, он действительно на сайтах Маслиха. Но можно написать запрос. Худой, конечно, именно Кима даже. Потому что у него вся эта информация Если вы вообще не можете найти ваш общественный совет, можно написать запрос, где же он у нас находится физически? Может быть, после вашего запроса хоть какая-то оружда пойдет, да, подвижки появится. Так, не будет. Вроде есть пункт, что могут сменить, если будет много жалоб о пошликов. Ну вот, дочитал я вам статью 15, и здесь про жалобы пошли, я ничего не вижу. Но вы можете сами спровоцировать эту вещь. Если вы будете жаловаться на определенных о, членов совета. Но не, не только там жалобы, как жалобщик, да, вот если у вас есть обоснованные претензии, что человек не работает, так, и поддерживает связь с еще какие-то обоснованные претензии, то вы просите провести смену да, досрочно, или попросите уйти самостоятельно. Ну, как-то вот так вот. Потому что такого основания в законе нет. Жалобы пошли. Здесь вот коротко. Еще раз на слайде структура, главные главного органы по заседанию, общее собрание да, Совета общественного президиума, которое может состоять из этих вот лиц. Председатель секретарь, руководитель госоргана, председатели комиссий, отдельные члены и на центральном уровне это могут быть даты парламента. Ну вот, это уже из закона, да, это вопрос от у нас не пустили». Заседания общественного совета по закону являются открытыми. Условия и порядок проведения заседаний определяются положением. Поэтому я вам еще раз советую, если вы хотите работать советом, если через общественный совет вы хотите решать какие-то вопросы, запросите у них положение, Это не секретно. Отказать вам, если вам откажут, то знаете, замечательная история для социальной сети здесь средств информации, что общественный совет отказал общественникам предоставление информации. Ну, просто вот, песня будет, можете об этом везде на каждом дню ну, сообщить и выставить ваших, ваших общественных совет в очень неприятном свете. Вот, Сейчас, наверное, самое страшное, что может произойти в нашем информационном веке. Информация разлетается очень быстро. А журналисты, даже не в вашем регионе, не в вашем районе, не в вашем селе, а да, вот журналисты автаминские, алматинские блогеры, они с удовольствием зацепят за эту возможность лишний раз пройдут от таких вот закрытых товарищей, вроде как открытых общественных советов. Так, вот этот момент тоже интересен. Все задают вопросы. Откуда берется финансирование для общественного совета? Вроде так много полномочий. Кроме того, мне, допустим, приходилось в совета, в ну, будущем составе совета, выезжать в район, да, или многие ездят в район. Ну, я, там мониторинг строящихся объектов социальных. А, значит, еще какие-то посещения по, по разным абсолютно программам, разным вопросам по дорожному строительству, по жилищному строительству, там много о Вот, зачем за чей счет все это происходит? Но в законе сказано, один из принципов деятельности общественных советов – это их независимость. Прямо скажем, что деятельность советов осуществляется на общественных началах. То есть никто ни, никаких денег общественным советам с самого начала не обещал. В не обмазано, а то денег там никому не платят. И здесь вот фраза такая в законе есть, что организационное обеспечение деятельности общественного совета осуществляется соответствующим государственным с участием которого совет образован. Если, допустим, наш областной совет образован Маслиха, там изначально Маслиха актуировался в, Москве, в Куре, у вас есть, э, процесс. то он предполагает, что Маслиха должен его обеспечить. Правильно это неправильно и, и, и, и знать. Вот, кстати, на сайте, который он показывал, говоря, да, что он слабо информационный, ну там можно идти в команде. Я, допустим, для себя там видел, что как раз в вышке Мирглузке господин Чернешов рассчитывался, что выйдет даже государственный социальный заказ. Длительность 16 будет. И Там то есть деньги, в принципе, можно на бюджет, даже на эту работу. Ну, на обеспечение, и на зарплаты, да, на, на транспортные расходы, чтобы проехать в район, на завод констоваров, на коммуникационный, на телефон, на интернет, что это надо делать, это Пока вот, когда ездил в район, в районы машины выделяли в, праздник, в правильном правде. То здравоохранение, то господин, транспорт предоставлялся кем-то. Ну, слава Богу, что не пришлось со мной уехать. Часто бывает, что за свой счет как бы никто не обещает без обеспечение. более зарплаты. А важный пункт еще раз да, напомнить насчет того, что выпускают, подают информацию. Вот есть вот я по закону публичность, деятельность и общественного совета. Что он если на них слово «обязан», да, ну просто написано, общество, это реформирует население и полагает, что это «обязан». По результату взаимодействия с гражданским обществом. Можете, пожалуйста, запросить, если вас не пустили, вы не злопамятные, конечно, но память у вас хорошая, ну, запросите председателя Совета, пожалуйста, отчитайтесь, как вы взаимодействуете с гражданским обществом. если вы получите ответ, где вас ничего вы как бы этот случай можете вспомнить на публичном отчете можете об этом сказать присутствие еще что продаться от членов да Но вот если вдруг она произойдет замена то об этом должны общество оповести вас должны оповещать нас о повестке дня себя предварительно заранее что там будет происходить о чем о принятых решениях, вот, прошло заседание, что решили, кому что сказали, кого наказали, ну, как бы, наказали, но о чем было все. И других вопросов. И вот, когда информация публикуется, как Маск информация. размещает в нас в ответ, в Надо просто поднимать все эти вопросы, что законом это предусмотрено, но в нашем отдельном диагностике районе почему-то этого нет. Почему? То есть это не исполнение закона уже. Так, пишет вопрос, да. Если совет создан с участием госоргана, то какой самостоятельной деятельности можете перечь? Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, госорган составляет там представитель госорганов одну треть. Две трети это ООН. Теоретически у нас как бы, есть даже много общественных организаций, которые не являются самостоятельными. Ну, я не знаю, чья это верна государственного органа или их что они удалили такую позицию. Я не думаю, что это барьер, да, что государство создал, допустим, Маслиха Не создал, в прямом смысле, но инициировал процесс, создавал рабочую группу, и так далее, и так далее. Вот мы экспрессивно зависим от Маслиха. Ну, не скажу. Я это зависимость лично не ощущаю. Но это выбор каждого члена Совета, чем он туда пришел. Надо ему это или не надо, как он собирается вести там быть или какие-то вопросы поднимать. Если человек берет себя как соглашать, да, это тоже ваше право прививать к ответ, для чего там, то, то есть, чьи интересы защищаешь. Ну, я не думаю, что вот это ваш, что раз государство создал, то все, он стоит полностью от него зависит. Ну, буквально несколько слайдов осталось, мы уже час с вами общаемся. Коротко, ну, вещи важные все равно, коротко скажу, хотя это вещи важные. Общественный контроль. Вот недавно все это было очень необычно. Было общественный контроль, конституция сказала, что нельзя прислалить функции контроля и надзора. Это общественный контроль. Вот в том числе, общественный совет, одна из его задач, это общественный контроль. Для чего? Для того, чтобы расширить волности граждан, участвует в процессе принятия решений. Если вот задача этого самого общественного контроля. Эффективность открытость прозрачность, реализация гражданских инициатив, повышение уровня доверия граждан, увеличение населения в процесс противодействия коррупции. Так, пишет тебя, да, нашим активистам сказали, что в проходной год выходить мы вас приглашали. Мы вас не эфонировали. Ну, ну да, что, можно сказать, бывает. Надо оставить интерес своих. Тут вариантов несколько. Сходу, да, могу посоветовать. Пишите прокуратуру по этому факту, Это нарушение закона. Скорее всего, ваша прокуратура сильно удивится, что есть такой закон, есть такие полномочия. Пусть они его почитают. Ваше обращение стало спровоцирует тот факт, что они ознакомятся с этим законом, Может быть, запросят коллег из, из области там, или из других областей, что с этим делать. Может быть, какие-то меры примут. Напишите вышестоящие исполнительные власти. Хотя это глупо немножко, да, совет общественный, а мы пишем активно. Но это в лишний раз покажет, что те ребята, которые исполнители, да, что они немножко путали чем занимается. У нас тоже было такое, в нашем городском честном совете наша очень известная активистка Павлодарская пыталась найти какую-то информацию, из какой-то бизнес. Чем-то вообще, о чем-то. Хотя человек работал в секрет, секретарем там был вообще массовый. Он мне сказал, что мне нечего сюда ходить, у нас какая-то другая работа, мы вот важными делами занимаемся. Об этом надо писать в социальных сетях друг другу а, власти таким журналистов. Чем больше людей об этом узнает, тем быстрее что-то изменится. Иначе ваш общественный совет будет э, на уровне технического проходного города, то есть такая закрытая закрытая клуб по интересам, только для своих. В других способов нет. Так. Еще на одном... Обратил ваше внимание. Вот общественный контроль. Для того, чтобы его осуществлять у общественных советов, есть четыре формы. Общественный мониторинг, общественное слушание, общественная экспертиза и прослушивание отчетов о результатах работы государства. Вот это формы общественного контроля. Общественный мониторинг очень широкие полномочия нам дает. Это наблюдение со стороны субъектов, то есть нас, деятельности, и госорган. Сюда может все, что угодно подойти. Ну, наблюдение для мониторинга есть определенные принципы. Да? много есть и на этот счет материалов в интернете, как наблюдение строится. Это в том числе, это не просто сидеть, там наблюдать. Да? Это изучение документов, это опрос потребителей услуг госоргана. Это изучение средств массовой информации, что пишут об этом в Мониторинг Монтоник может вывести ну, как бы очень приятным моментом, когда мы говорим оказание у нас по случаю для делов и уголовных результатов для общества. Общественное слушание – это публичное обсуждение вопросов. Как раз по полномочиям, связанным с бюджетом, проектами, программ и так далее. В ролике, который вы можете посмотреть на сайте ВКСМЕС, там сказано, что проведено просто то количество общественных слушаний. Я даже не, не поверил сначала, что так много. В последствии зависит от каждого отдельного региона, каждого отдельного совета. Могу было просто вывести на общественных слушанию, привлечь внимание к этой проблеме. Общественная экспертиза — это сложнее уже, да? Есть, здесь а, используется определенный опыт для анализа, оценки. Для чего? Значит, это вопрос, который касается благоприятной для жизни и здоровья окружающей среды, и не исключающих факторов э, оказывающей негативные воздействия. В основном общественная а экспертиза, она у нас связана с вопросом экологии, охраны окружающей среды и каких-то техногенных факторов. Это общественная экспертиза, которую делает честный совет. Ну и заслушивание результатов деятельности. Можно и зачистить совет, попросить, чтобы какой-то там товарищ, ну, руководитель госоргана выступил и о Так, вопрос продолжается. Да ходили по пару, и когда мама сказала, Лунтик, а Лунис там была, читал. Возвращаемся вот к этому слайду. И вот к этому слайду. Нет закрытых заседаний общественного совета. Это не судебное разбирательство. где могут быть некоторые заседания закрытые, все они открыты. Значит, попробую встретил обходительно, но, к сожалению, безграмотно. Закона он видимо не читал. Ну, собственно, это коротко. Я стараюсь больше часто внимания не занимать, потому что оно рассеивается. Уже не очень интересно слушать. Хочу подытожить, что действительно сам закон, он в принципе небольшой. Каждый из вас может сегодня прочитать то, что я фигурс, или закона прием прокомментировал и немножко самостоятельно изучить. И попробую заставить вот, эти нормы работать на практике. Второе, для того, чтобы получить информацию, ну, для начала можно пользоваться этим ресурсом, как с тем, да, а можно разыскать своих руководителей старейших советов, вот, как-то их раскачивать. Использовать больше средств массовой информации. По нормативно-правым правилам, используя э, то, что юстиция должна, что-то, когда получаете заключение, если какой-то, как например, прошел без заключения, который вас интересовало. Это уже может быть нарушенным закон. А, то есть совета много. Но вот за этот год, по сути, даже, видишь, не ощутили. В нашем совете, допустим, мне иногда впечатление складывается, что мы как бы придумываем себе движение. Сейчас не знаем, чем себя занять. Я даже сильно завидую этим советам других регионов, где обращаются люди с реальным образом. Я вам честно скажу, ко мне как руководитель НПО приходят люди конечно, определенные, ну, как бы, социально уязвимые, с разными проблемами. Вот иногда я пользуюсь полномочиями, говорю, здрасте, здрасте, я член общественного совета, будьте добры мне пояснить, вот, как в этом случае себя вести", Или подписываю письмо, что встает на общественном просто. Немножко помогает. Такая информация становится более открытой. Но это мелочь, по сравнению с тем, что мы можем делать. Поэтому здесь все зависит от нашей энергии способности и способностей и Такой документ заполняется по окончанию общественного мониторинга. Сейчас мы убьем конкретную эту норму. Значит, по результатам общественного мониторинга даже можно не искать. Обычно заполняется заключение. Да. Вот. Статья 20, пункт 5, по результатам общественного мониторинга оставляет заключение. Заключение общественного мониторинга заключает, и здесь вот 4 пункта, что там должно быть. Информация о выявленных нелегативных последствиях для граждан, рекомендации, предложения. Вот это все есть законе, статьи 20. Могут ли они будут проводить общественные контроли и участия общественного совета? А вот, значит, я вернусь, у меня это слабилисты, вот смотрите, значит субъекты общественного контроля, то есть те, кто делает общественный контроль, этими субъектами могут быть сами общественные советы, а также некоммерческие организации и граждане по поручению совета. То есть если мы хотим воспользоваться возможностями общественного совета, мы можем это делать сами, если мы члены совета, либо обратиться к совету и попросить, может сказать, знаете. Можно от вашего имени под вашим крылом ведем этот мониторинг. Мы делаем работу, где я читаю. Ну, как-то так. Ну, это именно то, что в рамках общественного совета. Кроме того, общественный мониторинг у нас предусмотрен на качество оказания государственных услуг. Там вы можете действовать в рамках закона о государственных услугах. Там тоже есть статья, 29 которая предусматривает общественные. Вот, ничего вопроса? Ну что ж, если вопросов больше нет, значит у нас э, он и мир, запись этого вебинара, как понимаю, обработает, делает ее доступной для скачивания. И презентация, которую я вам показывал, я ее сделал доступно, да, вы можете ее скачать. У нас в ресурсном центре есть методические рекомендации по общественным советам разработчиком студии по Сергеем Геровичем. Можно ли, ну, честно говоря, не знаком с данным трудом Сергей Герович, но, моя его способности творческие и экспертные. Я не сомневаюсь, что именно не можно, а можно пользоваться. пользоваться, конечно. Ну что, еще вопросы, минутка есть у нас на завершение сегодняшнего вебинара. Это был второй вебинар из серии. Вот завтра как раз мы в три часа поговорим о возможностях общественного и гражданского контроля. То, что у нас возможность учитывания закона, в том числе закона о государственных услугах. Поэтому часть вещей вы можете делать через общественный совет в плане этого общественного контроля. Если вдруг общественный совет к вам не обратится, как вот здесь сказано, да, что они сами могут делать, и вас попросить по получению. то вы можете пользоваться другими возможностями, о которых я расскажу завтра. Если вопросов больше нет, благодарю всех за внимание.